В данном дверном звонке, который я предварительно разобрал. Как можно видеть, находится стеклянная ампула с серебристым веществом, напоминающим ртуть. Весьма подозрительная. Выглядит как расплавленное олово или серебро, но в то же время, поскольку температура условно комнатная, то быть, конечно же, серебром или оловом быть не может. Я не химик, и что это за вещество, если, конечно же, это не ртуть, э, не могу знать. В то же время нужно не забывать, что это всего лишь дверной звонок, и потому дорогих материалов здесь быть не должно. Ну, а разбивать ампулу для того, чтобы удостовериться, что это ртуть, э, как минимум, было бы глупо, потому этого, конечно же, делать не буду. Ну, а для чего эта ампула здесь нужна, я покажу в следующем видео.